сделать сделать Перекладываем. Прикладываем. Берем Мертвый. Мертвый. Оно у нас должно стать вот сюда. Оно у нас... Сюда у нас... Всё.